Катерина, это же очень такой большой получается самоанализ, то есть ты должен проанализировать, что получается с тебя вытягивает энергию и как по мне, многие люди на это не способны. Это большая работа над собой. Такая же работа, как мы приходим каждый день, например, в офис с 9 до 18.00. Это такая же работа еще и над собой. То есть я поработал на работе, а потом еще должен сидеть и копаться в себе. Что-то во мне не так? Поработал над собой, да. Вот э, хорошая тема. Поработал на работе, поработал в спортзале, поработал в семье, поработал мужем, поработал отцом, да, и потом да. еще и поработал с собой. собой. <laughs> да. Что-то что почему-то мы вычеркиваем. Да? Очень часто мы вычеркиваем спорт как вариант, да, мы вычеркиваем семью, как вариант, да, то есть мы там не работаем, а конфликтуем, либо пережидаем время между работой. То есть это расстановка приоритетов. Но прежде чем мы начинаем себя анализировать, тут немножко упущен один этап, самое важное это начать наблюдать. Угу. И точно ничто со мной не так. Можно наблюдать, что со мной так. Ну, то есть, где моя энергия, что дает мне энергию, что со мной так, что меня вдохновляет. И наблюдение за этим, фокус внимания на плюсе дает возможность автоматически увидеть минус, но он не разрушительный. Ты такой, о, вот это, вот это мне не нужно делать, вот это не мое.